Друзья, всем привет! Как всегда, с вами на связи Алена Жупикова, идейный вдохновитель и создатель компании Кагру. Мы ждем сейчас подключения нашего гостя и эксперта 16-го Customer Experience Live Talk. A. Вот, Фрол уже с нами. Так, так, так, добрый вечер, я на связи. Так, Органи... так, так, так, прием, прием. Организатор запретил мне показывать видео. О, организатор, прием, прием. Организатор был добрый и уже разрешил, проверяем. Отлично. Есть, да? Вот, я тебя вижу, я тебя слышу. Друзья, напишите, пожалуйста, как нас видно, слышно, все ли хорошо. Дайте кто-то знать в общий чат. Так, в принципе, можем начинать. Мне уже написали в параллельном чате. Давайте еще раз я представлюсь. Меня зовут Алена Жупикова. Я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагру. В 2015 году мы сделали первую Customer Experience конференцию. И за это время, уже 5 лет, повышаем сервисную культуру, культуру, ориентированную на клиента, и ищем тот самый уникальный код первоклассного сервиса, внедряем новые рабочие инструменты с передовыми экспертами и компаниями Украины, и очень надеемся, что мы делаем весомый вклад в развитие сервисной культуры в стране в целом. И сегодня у нас с вами 16-й уже эфир, эфир, посвященный трендам, инструментам, меткам клиентского опыта. Мы говорим обо всем о CX, о cx стратегии. и сегодня наш гость Фрол Харько, эксперт по счастью и эксперт по созданию еще HR-брендов и амбассадор клиентского сервиса в Украине. Рок, рада тебя приветствовать, рада, что ты с нами. Благодарю тебя за твое время. Давай начнем вот самого свеженького. да? Ты сейчас в последнее время часто пишешь о корпоративной культуре и доносишь свои мысли, что корпоративная культура есть абсолютно во всех компаниях, во всех брендах. Только мы не всегда знаем, что это и есть корпоративная культура. Вот расскажи пожалуйста, почему ты себя считаешь амбассадором клиентского сервиса и считаешь, что культура, корпоративная культура это неотъемлемая часть качественного клиентского сервиса? Да, всем привет, добрый вечер. Действительно, я убежден и на 100% уверен, что так и есть. Корпоративная культура существует абсолютно везде. Она есть абсолютно в каждой компании, она есть в песочнице, она есть в школе, она есть в каких-то сообществах. Культура есть. Единственное заблуждение, которое есть у людей, там у собственников, у менеджеров компании, они предполагают, что корпоративная культура – это что-то хорошее. И вот когда они говорят, что нет, у нас корпоративной культуры нету, они имеют в виду, что у них нету чего-то такого, как в Запасе, в Гугле или еще в какой-то компании. Но, на самом деле, корпоративная культура есть и вот другими словами… Да, действительно, я об этом пишу, я вот недавно писал пост, корпоративная культура – это здесь так принято. То есть, когда человек приходит в компанию, он там первый рабочий день, он работает, потом ровно в 18.00 он видит, как все сотрудники, как по начинают уходить домой, то он, он говорит, о, так все вовремя уходят, а ему говорят, да, здесь так принято. Вот, соответственно, это и есть культура. Или же, любые-любые ну, вот, ситуации, вот как принято в компании, там, опаздывать, например, или не опаздывать. Быстро отвечать на письма или не быстро отвечать на письма, это и есть та самая корпоративная культура, о которой я пишу и многие люди так часто разговаривают. Поэтому да, культура есть и очень важно понимать, какую культуру хочется вот, видеть в своей компании и какая культура может прижиться в этой компании. Поэтому над этим нужно много работать, это очень долгий и путь, но очень интересный. Давай про клиентский сервис. И у меня сразу к тебе вопрос. Как в клиентском сервисе балансировать между двумя феноменами? Клиент не всегда знает, чего он хочет, и настоящий сервис — это магия. Ну вот тут бы я сказал, что балансировать, может быть, и не нужно вот в этом всем. Почему? Потому что клиент может быть не знает, какой ему нужен телефон, какие какие ему нужны кроссовки, какой ему нужен телевизор, какая ему нужна там, еда, например, в ресторане, но он точно знает, чего он хочет от этого всего. Он хочет, там, например, чтобы телефон долго работал, чтобы была надежная батарея. Или он хочет, чтобы там была хорошая камера. Или он хочет, чтобы еда в кафе была ä, принесена ему быстро. Или он хочет, чтобы э, кроссовки были предназначены там, для комфортного бега. То есть теоретически клиент знает, чего он хочет, но он не знает, благодаря чему он может получить то, чего он хочет. Вот И тут начинается магия. Соответственно, для того, чтобы точно дать клиенту того, чего он хочет, необходимо обладать или необходимо предоставлять вот такую вот магию под названием клиентский сервис. Потому что очень часто клиент, там, пользуясь каким-то банком, не будем называть никаких брендов, он хочет в один клик что-то оплатить, он не хочет платить за коммуналку долго, он хочет вот нажать на кнопку и оплатить. Соответственно, вот это и есть тот сервис, который, который можно предоставлять клиентам, и это есть та самая магия, о которой я тоже часто говорю, потому что вот если мы говорим о каких-то стандартах, о каких-то правилах, то это не магия, это вот что-то такое вот обычное, Системная, удобная, но магия это все-таки те человеческие отношения, которые происходят между клиентом и между там, продавцом, менеджером контактного центра или еще кем-то. Вот, Поэтому я бы здесь не балансировал, я бы наоборот использовал магию для того, чтобы клиент получал то, чего он хочет. Uh -huh. А давай еще поговорим: знаешь, про какую магию? То есть я помню, что ты, когда выступал в феврале у нас на офлайн мероприятии Customer Experience Management, ты говорил, что счастье клиентов начинается со счастья сотрудников, да, и как создать вот эту магию среди сотрудников, клиентоориентированности? Давай вот мы с тобой сейчас вместе переместимся в сервисный Хогвартс и озвучим, что сегодня можно считать слагаемой магией для сотрудников. А что и какие слагаемые для клиентов? С чего начинается и куда передвигаемся? Ну, я бы сказал для начала, что и сотрудники, и клиенты – это люди. Вот, у них есть много общего. Они все хотят... Так, у нас со связью нормально, а то время от времени э, Время от времени, я тебя пропадаю, да, вот я сейчас хочу узнать, насколько видно, слышно нас хорошо, насколько пропадает у нас связь. Будьте добры, напишите, есть ли э, э, прерывание соединения, или мы можем продолжать дальше путешествовать по сервисному Хогвартсу. Да, а то я прям слушаю и волнуюсь, что может быть чего-то будет не слышно всем. Немного, немного есть. есть, Татьяна. Пишет прерывание, прерывание присутствуется, но слышно, видно хорошо. Прерывание есть немного. Да, момент не на разе нормально. Ага. Ну, надеюсь, надеюсь, все будет хорошо. Итак, значит, и клиент, и сотрудник – это люди, которые, в принципе, хотят достаточно похожих вещей. И вот когда сотрудник приходит работать в компанию, он сталкивается очень часто с маразмами, где-то часто, где-то не часто, не буду говорить за всех, где-то с какими-то сложностями, где-то с какой-то бюрократией, где-то с какими-то неудобствами. И вот задача владельца бизнеса, задача SEO, задача руководителя – сделать так, чтобы сотрудник на рабочем месте чувствовал себя максимально комфортно, безопасно, удобно, и ему это нравилось. И самое главное, чтобы он хотел предоставлять вот этот вот сервис своим клиентам. Вот. Тут, естественно, можно сказать, что почему это там, руководство компании должно начинать первыми делать шаги, может быть, сотрудники должны начать первыми. Это такой вопрос, там, что было первым, курица или яйцо. Вот, соответственно, я не хочу перекидывать всю ответственность только лишь на руководителей компании, потому что сотрудники тоже все-таки могли бы быть более инициативные, и я не пытаюсь сказать, что вот сотрудники все хорошие, а руководство плохое. Вот, ну все же мы сейчас говорим о том, какие условия может создать руководство компании или владельцы бизнеса. Соответственно, вот очень просто. Представьте себе ситуацию, приходит человек на работу оформляться, и, как правило, он заполняет огромное количество документов. Он э, за два часа заполнения документов, он может написать свою фамилию, там, пять или десять раз свою фамилию в разных документах. Он может несколько раз указывать, в каких местах он работал. Э, он дублирует какую-то информацию и долго-долго пишет. Соответственно, это самое банальное и самое простое, что можно вот упростить и сделать проще. Потому что человек, придя вечером домой, он будет 100% делиться тем, как у него прошел рабочий день. Он будет общаться со своими друзьями, и HR-бренд этой компании будет расходиться, расходиться, расходиться. Соответственно, если компания приложит усилия и сделает вот этот первый день, хотя бы оформление, максимально удобным, то человек придет и скажет, прикиньте, я за две минуты оформился, или я пришел, а там все было готово. Вот это и есть та магия, которую необходимо создавать для сотрудников. Другой вариант. Есть корпоративное обучение, которое проходит в большинстве компаний. Сотрудников обучают, как продавать, как выявлять, как выявлять эти потребности, как бороться с возражениями. И вот сейчас настолько все перенасыщены этими знаниями, когда ты приходишь в магазин, начинаешь выбирать себе туфли, и ты понимаешь, что сейчас сотрудник борется с возражениями, сейчас он выявляет твои потребности. Вот необходимо все это упростить, убрать эту бюрократию и быть чуточку человечнее. Здесь вот как раз уточняющий вопрос от нашей участника. Опять же, я сейчас говорю только за тот бизнес. Что-что? Игорь, здесь как раз уточняющий вопрос от нашей участницы потому что удобно это понятие такое субъективное, что ты вкладываешь в понятие удобно. Удобно это просто. Вот когда это делается, я думаю, мало людей, которые хотят сложностей в оформлении, в обучении, в ведении каких-то переговоров, в ведении каких-то проектов все стремятся к тому, чтобы. Максимально в один клик, чтобы меньше раз ты писал свою фамилию в каких-то документах. Так. Вот это удобство, я подразумеваю, это простота. Вот, когда uh -huh. ты приходишь, и ты вот, легко и просто оформляешься. Поэтому удобство – это тире простота. Вот, поэтому необходимо для сотрудников создать максимальную такую простоту, в работе. Для того, чтобы они не заморачивались, не парились. Потому что, когда продавец в магазине делает какую-то заявку на какие-то там средства или еще что-то, то он много-много каких-то согласований делает. И однозначно, когда он уже будет коммуницировать с клиентом, ну, он не будет думать о том, что по отношению к нему действует вот так вот просто, удобно, ему комфортно и так как же вот он будет действовать по отношению к клиенту, поэтому тут простое правило: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Вот mm -hmm. Татьяна, компания должна именно так начинать. Я буду выступать мостом таким модератором между диалогом твоим и с нашей слушательницей Татьяной. Она говорит, есть еще такое, как политики компании, и не все так просто в теории, да, но на практике не всегда так просто, собственно. А вот, пожалуйста, на какие грабли ты наступал, вот можешь рассказать чуть больше там в своем практическом опыте, потому что у тебя он достаточно э, богатый, и тебе есть чем поделиться, вот как, с чего начиналось ваше упрощение, вот ты как бы заходил со стороны, наблюдал, что действительно это вызывает дискомфорт у сотрудника, и, ну, то есть как ты, да, как амбассадор счастья сотрудников, ну, как бы, вот твой, один, два, три, вот. Чтобы упростить ну, эти процедуры. Да, давайте вот на конкретном примере. В компанию приходят новые люди, и они сталкиваются с процессом адаптации. В некоторых компаниях есть менеджер по адаптации, у которого есть чек-лист, по которому он раз в какой-то период, например, раз в неделю, проводит встречи с новыми сотрудниками. И он по чек-листу спрашивает, как у вас строятся отношения с коллегами, и новый сотрудник говорит, ну, достаточно хорошо, коллеги очень дружелюбные, очень здорово. Он такой, угу, хорошо, как с руководителем происходит там коммуникация? Он говорит, руководитель очень занят, но он уделяет мне время, и происходит такой вот правильный разговор, я бы сказал, учителя и ученика, или, ну, вот, не на равных, а вот, как бы, такой mm -hmm. вот опрос по чек-листу, не совсем, не совсем человеческий. Вот Мы же сделали... Вот, например, в Цитусе такое мероприятие, как «Твой первый четверг», когда мы приглашали всех новых сотрудников без всяких чек-листов, мы катались на электротранспорте, мы показывали людям, какую технику мы продаем. То есть не просто показывали в магазине, мы давали ей пользоваться, мы водили на экскурсии. То есть это было неформальное общение, мы встречались, пили вместе кофе, и это было максимально неформально. Это было максимально просто, ну, отклики были... Mm -hmm очень положительные. Люди э, знакомились между собой. Мне кажется, самое ценное было то, что новые сотрудники, когда они вот вместе познакомились, они уже видят какую-то поддержку в таких же ребятах, как и они, которые пришли совсем недавно в компанию. вот Поэтому э, меньше бюрократии в человеческих отношениях. То есть вот это было очень-очень эффективно, э, очень ценно и очень просто для сотрудников. Они легко вливались. Мы им рассказывали о культуре компании, мы им рассказывали о традициях, мы им рассказывали о каких-то правилах, писанных и не писанных. И это было все очень легко. Это было не по чек-листу. Вот, вот такой простой пример, как это проходило. Поэтому меньше чек-листов, больше человечности. Отношение к сотрудникам. Uh -huh. А давай поговорим про сотрудников, которые работают на сервисной позиции. То есть какие у него должны быть скиллы, какие качества, какие черты характера, что может категорически мешать, и на это ну, должен обратить внимание руководитель клиентского сервиса в компании, а что ну, должен наоборот руководитель э, развивать, усиливать и э, наоборот поощрять. Ну, хотел бы изначально привести такой пример, вот если посмотреть на крокодила который достаточно агрессивный хищник, вот он злой ну, то есть восприятие крокодила вот такое вот не очень позитивное. В то же время мы видим, когда этот крокодил берет своих деток этими своими жуткими челюстями и переносит их, оберегая от какой-то опасности, и он их вот в своей вот этой вот беспощадной пасти их переносит вот туда, куда необходимо перенести этих деток. Соответственно, крокодил такой жесткий может быть максимально нежным и ласковым. То же самое и с людьми. Я убежден на миллион процентов, что самый жуткий, там, извините, гопник, который вообще не умеет нормально разговаривать, или не разговаривает, точнее, нормально, он может быть максимально вежливым, максимально добрым и максимально ласковым по отношению к, там, к своему близкому, к своему ребенку, к своему другу. Он может быть максимально честным, максимально ответственным. Вот, поэтому в принципе, мое мнение, что большая часть людей способны предоставлять удивительный клиентский сервис. При этом ну, у нас там в бизнесе, например, нет возможности экспериментировать, пробовать. Нам необходимо максимально точно попадать вот, и выбирать тех людей, которые готовы максимально эффективно предоставлять этот клиентский сервис. Соответственно, первое качество, на которое необходимо обращать внимание, это доброжелательность. Yeah. И эту доброжелательность легко можно заметить на первом собеседовании, в момент каких-то неудобных вопросов. Вот, соответственно, вот доброжелательность – это, наверное, ключевое, когда человек желает добра тем, с кем он там, коммуницирует. Вот, поэтому mm -hmm. постарайтесь выявить это, насколько он спокойно себя ведет в странных ситуациях. Вот, мне очень нравится пример – если подойти к продавцу и спросить в магазине одежды, спросить, вот, а свитер продается вот этот вот, и один человек ответит, да, конечно, продается, а другой человек вот скажет, нет, блин, просто так тут его повесили. Вот, соответственно, те люди, которые способны ответить по-доброму на странный вопрос, на глупый вопрос, скорее всего, способны предоставлять такой удивительный сервис. Вот, поэтому я бы делал акцент исключительно на доброжелательности. Вот, потому что все а остальные это? качества... Угу. Я Давай. хочу уточнить у тебя вопрос с точки зрения вот доброжелательности, вот этой вежливости и внимательности. Ну, то есть давно я слышала, что был еще такой кейс всех кандидатов, которые приглашали в компанию на позицию, связанную с обслуживанием клиентов, сервисом клиентам, они на входе в дверь офиса умышленно оставляли бумажку смятую и бросали перед дверью. И потом по камеру следили, насколько внимателен и доброжелателен был этот человек, видел ли он эту бумажку, которую не он выбросил там и там поднимет или выкинет в урну. И для них было индикатором вот вежливости, сервисности и внимательности этого сотрудника, он проходил тест, еще не переступив порог офиса компании. Есть ли у тебя какие-то такие фишки, инструменты, ну, которыми ты бы мог поделиться, когда можно раз и по щелчку определить эм, уровень доброжелательности сотрудника? Ну, вот в Новой Почте, когда мы работали, мы набирали сотрудников в контактный центр, которые там регулярно сталкивались с э, какими-то конфликтными клиентами, с недовольными клиентами, э, с теми клиентами, у которых возникли сложности по вине компании. Э, вот Мы набирали таких людей, мы проводили массовые групповые собеседования, потому что нужно было много и быстро набрать э, сотрудников. Мы э, делали, создавали максимальное неудобства вот перед собеседованием. То есть человек должен был сесть за стул, на котором там, знаешь, такие стульчики со столиком таким откидным? С пепитером, да. Да, да, и мы на этот столик клали там какой-то шарик, какую-то ампулку, какую-то салфетку, и человек, чтобы сел Туда ему необходимо было как-то там приподнять это все, как-то неудобно наклониться. Вот, соответственно, мы уже обращали внимание, как, как люди вели себя в таких ситуациях, потому что, ну, они будут ежедневно сталкиваться с похожими ситуациями. Поэтому вот такие вот шуточные э, приемы... Очень легко можно делать, экспериментировать, в зависимости от того, вот куда набираются люди. То есть мы набирали в контактный центр, мы, их там было много, соответственно, собеседования проводили групповые, и начало было тоже достаточно стрессовое. Вот. Мы, конечно, себя корили, потому что делали такой стресс, и это были, как правило, девушки. Вот. Но мы потом там объясняли, почему это происходило, то есть никто не уходил просто так обиженный в стрессе. Вот. Но это помогало нам потом определить, кто, кто из этих сотрудников будет более эффективной и, и лучше будет работать. Это круто. А давай про управленческую команду поговорим. Вот скажи, пожалуйста, нужно ли обучать сервисности смежные департаменты? SEO, CFO, маркетинг директора, HRD. Вот. Они, как правило, может быть, каких-то вещей не видят, не фиксируют, но в клиентском сервисе компании. Как ты считаешь, как вот обучить культуре сервиса и нужно ли менеджмент компании? Если ответить быстро, то да. Если ответить дольше, то ну, сдалека зайду. Вот есть корпоративная культура, и очень часто люди пытаются копировать, люди пытаются создавать что-то что интересное, что-то такое, что уже принесло пользу или результат в каких-то других компаниях, которые могут кардинально отличаться. Просто вот подсмотрели и пытаются сделать что-то такое же, как уже где-то сработало. Мое мнение, что этого делать не нужно очень важно, чтобы эта корпоративная культура, она была максимально искренней. То есть вот взять, например, там бегущий банкир Андрей Анистрат, вот он бегает, бегает, бегает, и у него, когда у него был банк, то у него было принято, у него там были душевые кабинки, у них можно было заниматься бегом, он организовывал какие-то встречи, это было искренне и от души. Я встречал компании, которые такие думают, о, бег, давайте будем заниматься спортом, это же так полезно. Они начинают бегать, проходит какое-то время, и результата никакого нету, Потому что тот, кто это предложил, он, он не фанат бега, он не живет бегом. Он просто попытался скопировать, и эта копия оказалась не совсем удачной. Mm -hmm. вот очень классно, когда эта культура настоящая, она может быть странной, она может быть... Э, непривычная для других, но она должна быть искренней. Вот взять, например, компания «Патагония», которая занимается изготовлением спортивной одежды. Там владелец компании был заточен на экологичность и на серфинг. Вот. То они очень часто ходили вместе на серфинг. Когда компания была маленькой, они все отправлялись, когда была хорошая волна, отправлялись серфить, и это их объединяло. При этом находился один человек, который говорил, «Эй, ребятки, вы там идите все ловите волну, а я буду отвечать на звонки, потому что кто-то это должен делать». И это было максимально искренне, максимально гармонично. Вот. Если же мы будем пытаться навязывать, говорить, что вот сервис – это модно, вот мы должны быть максимально клиентоориентированы, давайте сейчас все там будем обучаться, давайте все прочитаем книгу Тони Шей. то это результата никакого не даст. Вот я бы обучал SEO-компании, HR-директоров, других руководителей, я бы обучал не просто тренингами, мастер-классами, книгами, знаниями, а именно поведением, которое изначально транслирует там собственник компании, если он в операционной деятельности принимает участие. Угу. Счастье. Вот именно поведение, именно поступки, именно действия вот этого человека, они будут основополагающими для того, чтобы любой руководитель получил это знание и потом сказал своим людям, ребята, а у нас принято улыбаться, вот, у нас принято идти по коридору и здороваться, даже если ты этого человека еще пока не знаешь, у нас принято отвечать на письма в этот же день. У нас принято не бросать на полпути, если вдруг заканчивается рабочий день, у нас принято довести какое-то дело до логического конца. И вот, вот такие простые действия, которые идут сверху и потом дальше, дальше, дальше, они будут приносить максимальную пользу. И вот такое обучение я считаю максимально эффективным. Вот. Поэтому да, учить нужно, но я бы не делал это стандартно. Я бы делал это именно вот как принято в компании, именно вот как заложено в, в сердце собственника. Круто. На самом деле, это такая сила простоты. У нас так принято. Я вот неожиданно сегодня не успела доехать до места, откуда должна была выходить с тобой эфир. Я прямо сейчас нахожусь на площадке Джекхауса, где мы снимали видео видеоприглашение на наш Global Inspiring Forum. И я смотрю, у меня есть 15 минут доехать домой, а навигатор показывает 28. И я разворачиваюсь и понимаю, что у нас так принято. Мы должны закончить то, что мы начали сегодня. Мы закончили съемку, мы должны обязательно сделать эфир. И я не знаю, насколько ли мешает нашим слушателям сейчас музыка, которая у меня здесь фонит, зал в котором я нахожусь. Ну, я надеюсь, что это не отвлекает от твоих ценных советов и рекомендаций, потому что действительно фраза у нас так принята, нативность и искренность действительно являются основополагающими в корпоративной культуре. Да, и еще хотел, знаешь, что добавить? Вот по поводу «здесь так принято» это очень простой способ, ну, то есть явно бывают кадровые ошибки, явно бывают такие ситуации, когда человек пришел, он подготовился к собеседованию, он подготовился к каким-то тестовым заданиям, ну и оказался в компании. В перспективе он начинает работать, и когда э, не руководитель, не тренер, э, не какой-то там собственник компании, а его коллега, который сидит где-то рядышком, он говорит, что у нас принято э, доделывать до конца, у нас не принято опаздывать. И если этот человек э, ну, не, ему не подходит эта культура, то он сам по себе и откажется от работы в этой компании. Поэтому это самый идеальный способ и внедрения корпоративной культуры, и обучения вот через «здесь так принято». Угу. Круто, на самом деле просто, понятно, и оно очень всеобъемлющая фраза, потому что это действительно помогает понять, а что же на самом деле происходит. Скажи мне, пожалуйста, вот опять-таки с точки зрения возникновения взаимодействия HR и ЧАРов и отдел управления клиентским сервисом, какие фейлы могут возникнуть между ними? Uh, uh, nope. Я бы здесь сказал, что может быть ну, некое несоответствие, да, когда есть определенный запрос у отдела клиентского сервиса. Он, как правило, связан с поиском сотрудников, с обучением тех самых сотрудников. Вот Может быть какое-то несоответствие в том, что отдел клиентского сервиса понимает, что необходимо делать так. Компания, и бизнес хочет, чтобы коммуникация с клиентами происходила вот таким вот образом. Вроде бы отдел персонала провел обучение, нашел людей соответствующих, вроде бы все сделал, но результат происходит не тот, который ожидался. И вот тут появляется возможность и у одних, и у других перекинуть ответственность. Мне кажется, вот это самый большой фейл, который может произойти между этими подразделениями, когда они перекидывают ответственность, что одни говорят, мы вот так прописали, так должно быть, вы не так научили. Они говорят, нет, мы так обучили, это у вас там что-то не так. И это просто перебрасывание ответственности. Поэтому я бы постарался максимально, ну, не то что объединить, а чтобы они были параллельными, эти два подразделения, чтобы они думали в одном направлении, чтобы они совместно э, внедряли э, клиентский сервис, чтобы они совместно его поддерживали. Э, и тогда этих файлов будет меньше. Вот из всех файлов, которые могут быть, я вот только такой бы привел пример. Может быть, какие-то еще ты мне подскажешь, а я смогу прокомментировать. Ну вот, из, вот э, сказать, файл... из своей практики, вот где ты пришел, было, ну то есть до твоего прихода было по одному, а, например, с твоим приходом вы вот эту вот функцию перебрасывания ответственности и футбольного мячика максимально сократили, и вот ну, там ты с твоей команды смог все-таки настроить вот это единое видение команды HR и команды управления клиентским сервисом. Потому что на самом деле самое сложное, что есть в любом бизнесе, это вообще внутрикорпоративная коммуникация. Один отдел не знает, что делать делает второй, второй не знает, что делать, третий как бы между собой не взаимодействует и каждый просто аккуратно выполняет KPI напротив своей функции. А вот как вот это вот правильное взаимодействие встроить так, чтобы не было пинг-понг с точки зрения ответственности? Расскажи ты глубже. Вот прямо на своих ну, примерах. Ну вот я там неоднократно этот пример приводил. В Новой Почте мы обучали там большую группу курьеров, точнее экспедиторов курьеров, которым необходимо было вот они так вот масса прямо людей появилась их необходимо было быстро обучить на них было огромное количество жалоб, они были не клиентоориентированные, они как-то спешили, они как-то не очень вежливо, доброжелательно общались с клиентами, им там писали всякие чек-листы, говорили, что нужно делать, максимально контролировали. То есть было много всяких вот активностей, но ничего не происходило. Потом обратились ко мне для того, чтобы я им рассказал про клиентский сервис, чтобы я провел обучение, чтобы я провел тренинг, связанный там, с ценностями компаниями, компании, с миссией компаний. И я вот начал все это рассказывать. Но самое главное, что вот в этом обучении принимали участие и сотрудники отдела клиентского сервиса. Mm -hmm. То есть Не было так, что они были заказчиком, а я был исполнителем. Вот они были заказчиком, Потом я к ним присоединился тоже как заказчик. Вот мы это максимально обсудили, максимально поняли сложности, максимально сформулировали запрос мне как исполнителю. И потом я их перетянул к себе, мы вместе э, были исполнителями. То есть мы максимально объединились и максимально э, совместно действовали. Вот это, мне кажется, единственный способ, mm -hmm. который позволит потом не перекидывать ответственность, что я сделал что-то плохо, или они что-то плохо поставили задачу. То есть мы вместе поставили задачу, и мы вместе ее реализовали. Но это более, больше такой ручной, конечно, метод э, внедрения, потому что э, ну, масштабировать это не очень легко. Конечно, хочется там четко распределить зону ответственности. Это да. Но в то же время бывают ситуации, когда ну, не системность все-таки решает, а вот эмоция, э, человеческий подход доброжелательность, внимательность. То есть я пытаюсь находить баланс между системой и обычными человеческими отношениями. И вот мы после того, как провели этот тренинг, хотя по факту мы просто выявили их проблему, вот что у них происходило, почему они были такие недовольны, и потом эту проблему устранили, и количество жалоб кардинально упало там, в десятки раз. Вот. То есть даже не тренинг помог, а просто то, что они поговорили с нами, они высказались. Вот. Но самое главное – объединяться и максимально совместно действовать. Я бы не разделял вообще, потому что вот ты вначале спрашивала, нужно ли обучать финансового директора, HR-директора. Я бы сказал, ну, это должно вот быть вот must-have, оно вот, ну, зашито как бы вот, в процессе, и вот, если каждый будет ориентироваться на такую вот сервисность, то этот сервис будет выходить из-за пределы компании. Давай, ты проговорил, что уменьшилось количество жалоб. Это вообще моя любимая тема, поговорить про жалобы. Есть ну, широко известная книга «Жалобы – это подарок». Давай, на практике так ли это? Вот твое отношение к жалобам и для чего они нужны компании, чем они помогают компании и как их без стресса объективно оценивать? Ну, очень банальная фраза, там, жалоба, да, это вот подарок. Жалобы нужно воспринимать как что-то полезное. Но в силу того, что с этими жалобами сталкиваются люди, люди людям ну, иногда бывает сложно воспринять это как плюс, вот, потому что на них кричат, им высказывают свое недовольство. Иногда даже оскорбляют. Вот. И вот в этот момент очень сложно превратить эту жалобу в подарок, который в результате может принести какую-то пользу. Вот здесь все-таки определенная стрессоустойчивость, опыт. Вот когда ты с этими жалобами столкнулся много-много раз, и ты примерно можешь предугадать что-то, спарировать как-то это все, вот тут все-таки необходимо чуть-чуть там психологии, чуть-чуть обучения для того, чтобы все-таки с жалобами работали более подготовленные люди. Потому что вот у меня была ситуация, я был в Одессе, мы заказали на пляж пиццу, суши, и курьер, ну, опаздывал. Прошло минут 10 или 15, а я максимально добрый, вежливый. Я позвонил, уточнил, мне сказали, что вот, извините, там пробки, опаздывают, там курьер будет через 15 минут. Проходит 15 минут, курьера нету, я звоню опять, мне говорят, извините, извините, еще вот 10 минут, 15 буквально, вот уже вот курьер едет. Ну, короче, они без липицы больше двух часов, опоздание было больше часа, я уже очень нервничал, я уже высказал, ну, что это неправильно что так делать нельзя, что можно ну, проанализировать, там, посмотреть по навигатору, там какие есть пробки, и сказать, что вам придется ждать 2 часа, и я буду ждать 2 часа. Но если мне сказали час, то меня обманули. И тут ко мне приходит курьер. То есть я ни в одном операторе службы поддержки не увидел какого-то понимания. Вот Они мне говорили... Да, мы приносим свои извинения, то есть они говорили по чек-листу, вот, по шаблонным фразам, по скрипту они говорили то, чему их научили. И тут прибегает курьер. Это было лето, это было жарко, он такой вспотевший, бежит с этой пиццей, и он еще слова не сказал, но я понял, насколько ему неприятно от того, что он опоздал, насколько ему насколько он сожалеет, что вот он за деньги доставляет мне эту еду, и он опаздывает. Он изначально настолько по-доброму со мной начал разговаривать, искренне извиняться, разговаривать не как робот, а вот просто как человек, который вот опоздал, вот как друг, который опоздал. У меня была мысль изначально не платить за это все, просто забрать пиццу и суши и сказать, что пусть со мной свяжется ваше там руководство. И я так же, как и вы, вовремя оплачу вам это все. Но когда он пришел, я просто не смог этого сделать. Я был очарован его вежливостью, его клиенториентированностью. Я ему оплатил, поблагодарил. Он тысячу раз еще извинился. Настроение у меня улучшилось. Потом мне перезванивает какой-то старший менеджер. И теми же скриптами... Теми же словами, что и другие менеджеры начинают мне говорить, что они приносят от лица компании извинения. И в следующий раз, когда я буду заказывать, они мне литр сока подарят. Ну вот вообще мне не литр сока был нужен. Потом мне перезвонил руководитель, который занимается то ли логистикой, то ли ну, развитием этой компании. Но вот никто не смог со мной поговорить так, как этот курьер. Вот, поэтому тут... Э... мораль этой басни, давай. Мораль этой басни в том, что э, жалоба, вот я им кучу вариантов привел, что можно было сделать, чтобы я не злился. Но они меня нифига не услышали. Вот, mm -hmm. Они не сделали то, чего я вот подсказывал, то, чего я хотел, чтобы они сделали. Соответственно, вот таких людей, когда они жалуются, вот прямо их нужно сразу обнимать сразу там давать им или бесплатно, или максимально как-то, но ну, прислушаться к этим людям, потому что мало кто будет рассказывать, напрягаться по телефону. Он будет говорить своим друзьям и не рекомендовать. Вот. Мораль заключается в том, что э, жалобы – это классная штука. Если человек чего-то при этом, да, парадокс возникает, парадокс фактов, потому что вот ты сегодня упоминал уже про доставляя счастье. Я думаю, тебе известно, что в корпоративной культуре запаса они делают все для того, чтобы клиент был доволен, и в том числе и работа с жалобами. Например, там у них самый длинный разговор, который был менеджера с клиентом запаса, длился около 10 часов. Естественно, как бы, ну, невозможно прописать такой скрипт, такую там структурированную коммуникацию, продуманную на 10 часов вперед. Это говорит о культуре, о культуре да, доброжелательности, вежливости и клиентоориентированности. Но в то же время, когда мы говорим про большие компании, про, а, про процессы, автоматизацию процессов и про построение системы, мы возвращаемся к скриптам. Так где же, вот, где правда, где та золотая середина, должны быть скрипты для масштабирования и систематизации бизнеса или должна быть сервисность, человечность и вот эта вот вежливость и желание помочь? Ну, баланс, во-первых. То есть я не являюсь сторонником стопроцентной систематизации. Я больше склоняюсь к человечности. Но в то же время я понимаю, что человечно там я смогу общаться, если я владелец бизнеса, и я же обслуживаю клиентов, я смогу общаться по-человечески, как угодно, и 10, и 15 часов. Но когда... В моем бизнесе есть уже несколько людей, которые также там предоставляют услуги. Все равно какие-то определенные правила, какие-то табу, какие-то скрипты давать необходимо. Но при этом необходимо соблюдать определенный баланс. Вот невозможно сказать или красное, или белое, или черное-белое. Вот необходимо все-таки определенный баланс. Есть простые вещи, простые стандарты, которые можно транслировать, их можно проверять, их можно контролировать. Но при этом, когда человек задает нестандартный вопрос или как-то нестандартно общается, то тут ну, по скрипту ни в коем случае нельзя разговаривать. Вот с людьми необходимо, допустим, с операторами контактного центра или с продавцами, необходимо им показывать, какие есть примеры, как кто-то общался, необходимо провоцировать, ну, чтобы они... Ну, иногда отходили от этих скриптов, но тут опять же есть большой риск. Они отойдут так, что потом э, будет еще хуже. То есть тут э, нужно все-таки рисковать, вот я бы сказал так. Нужно иметь некие стандарты, но при этом, чтобы у людей были развязаны руки. Потому что когда они говорят, что извините, это не входит в зону моей ответственности, мы этого предоставить не можем, это капец. Ну, то есть... о, а это ключевой тезис, о котором говорит Джон Шолл, наделяйте, наделяйте полномочиями сотрудников своих первой линии. И вот и тут же человек на жалобу реагирует и говорит, извините, это не в поле моей компетенции, мне надо согласовать. Так где же наделение полномочиями и где, вот опять, где грань? Ну вот видишь, когда человек говорит, что ему необходимо согласовать, например, скидку или согласовать, ну вот, к примеру, стоит в магазине или висит какая-то там рубашка, на которой есть какое-то микроповреждение. Клиент не хочет платить стопроцентную сплату да, за вот эту рубашку, потому что она осталась одна, там другую дать ему не могут, но ему нужна именно это. И он говорит, я готов ее взять, сделайте мне какую-то скидку. И вот, к сожалению, далеко не каждый там э, руководитель компании может позволить своим сотрудникам самостоятельно принять решение. Вот они должны согласовать, это миллион тысяч раз, и это недоверие к сотрудникам. Соответственно, если сотрудникам не доверяют, сотрудник также не будет доверять клиенту. Мне кажется, лучше ошибиться 10 раз, э, переплатить, э, потерять чуточку денег, но при этом в какой-то момент получить мега, мега признание, мега освещение в каких-то СМИ вот этой удивительной клиентоориентированности в компании. То есть тут только риск, вот я считаю. То есть нужно доверять и рисковать. Угу. Риск доверия, вот смотри, а, наверняка ты тоже сталкивался в своей практической, э, практическом опыте бизнесовом, а, что касается толерантности к ошибкам, вот как руководителю научиться быть более э, терпеливым к тому, когда там сотрудник первой линии, сотрудник, который общается напрямую с клиентом, имел право на ошибку, но в то же время там, чтобы эти ошибки не повторялись, вот где, где вот эта вот точка, Баланса, опять-таки. Как ты поступал в случаях, когда тебе нужно было повышать свою толерантность к ошибкам твоих сотрудников? Ну, я скажу, я неоднократно, там, будучи сотрудником, который общается с клиентом, неоднократно брал на себя ответственность и там принимал какое-то решение. Но я при этом четко понимал, что самое худшее, что может случиться, это сумма тех затрат, которые я там компенсирую клиенту, она ляжет на меня. То есть я понимал, что, например, это там какая-то сумма там 500 гривен, да, mm -hmm. или там 1000, или 100 гривен, неважно. Я готов взять на себя. Вот если вдруг мне мой руководитель не скажет, Фрол, ты молодец, а скажет, ай-яй-яй, я скажу, стоп, я никаких денег не потратил, я это со своего кармана сделал. И я себя чувствую максимально спокойно, но это как бы точечно, то есть тут э, сложно, э, ну все идет сверху. Если есть руководитель магазина, он вряд ли будет разрешать своим сотрудникам ошибаться, потому что руководителю магазина территориальный управляющий или региональный директор также не разрешает ошибаться. И эта цепочка идет выше операционный директор, выше операционного директора там, SEO, а выше SEO-собственник, и оно вот так вот закономерно, то здесь необходимо, чтобы собственник принял волевое смелое решение сказать, что ребятки, я вам доверяю. Вот самое-самое простое, вот я просто вот в восторге, есть такая компания, называется Банда, у них безлимитный отпуск. И это доказательство того, что компания доверяет своим сотрудникам. Вот они не считают отпуска. И это пример вот того, как можно доверять своим людям. Вот, поэтому опять же риск, опять же смелость, но вот без смелости и риска двигаться не получится в этом направлении. Потому что это человеческий бизнес, это коммуникация с людьми. Вот автоматизация может быть в монобанке, когда я там один раз, может быть, общался с менеджером вживую, а так это все идет через приложение. Соответственно, здесь мы... Больше говорим про какую-то вот автоматизацию, систематизацию. Вот это да. Но когда идет человек-человек, вот то здесь риск неизбежен. Uh -huh. Давай про цифры поговорим, да, а, про ну, ключевые метки. Какие на сегодняшний день должны быть метки в клиентском сервисе, в клиентским опыте? Как заработать, в принципе, на сервисе, да? Ну, потому что мы говорим, что нужно быть доброжелательными, там, круто реагировать на жалобы, поощрять культуру сервиса, а, развивать доверие, развивать корпоративную культуру, ориентированную на клиента. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Да, вот давай, а деньги где? Вот единственный, наверное, инструмент измерения клиентоориентированности компании – это деньги. Вот если компания зарабатывает, компания начинает зарабатывать больше после того, когда что-то поменялось в культуре сервисности, это и будет измерение. Я очень скептически отношусь к NPS, к тайным покупателям, к таким всяким штукам, потому что сотрудники умеют обходить это все, умеют улучшать, завышать эти все показатели, счетчики клиентов, там конверсии, это все. Вот, я уверен, что каждый вот сейчас, кто слышит меня, э, видел, проходя в торговом центре, э, как, как продавцы магазинов проходят вот так вот под счетчиками. Вот они вот так наклоняются, чтобы там не, ну, не, не ухудшать конверсию. То есть люди все это умеют, э, умеют корректировать и улучшать. Вот единственный показатель – это деньги, которые хочет принести клиент в компанию. Если клиент приносит в компанию э, деньги, покупает, рекомендует, приходят его друзья, это единственный инструмент измерения клиентоориентированности компании. Я так считаю. Вот, mm -hmm. поэтому, вот тайный покупатель ну, – это просто… Но ну, это происходит там, в день приходит, например, 500 клиентов в магазин, а тайный покупатель приходит в этот магазин в месяц там три раза. Ну как можно померить э, через тайного покупателя или через э, NPS? Э, вот как бы я не сторонник. Я сторонник только денежного измерения. А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то инструменты, с помощью которых можно вернуть клиента? Вот, например, по серым видно, там клиент был-был-был, ходил, покупал-покупал-покупал, а тут бац, все, потеряли. Ну, то есть, как нам вернуть потерянное доверие потерянных клиентов, то есть, какие нам сделать прозвоны, какие опросы, что бы ты рекомендовал и что было уже в твоей практике, и это было эффективным? Ну, я бы, наверное, не рекомендовал, но опять же, тут вот есть разный бизнес, да, если мы говорим о небольшом бизнесе, то это можно делать вручную. Если мы говорим о каком-то бизнесе, в котором там миллионы клиентов в месяц, то о никакой ручном там прозвоне, о ручном каком-то взаимодействии речь идти не может. Вот, поэтому тут необходимо все-таки разделять. Вот, я больше говорю о... клиентском сервисе с точки зрения человек-человек, вот, да, не с точки зрения там, CRM или еще что-то, я говорю с точки зрения человек-человек. Поэтому, если мы говорим о том бизнесе, который может себе позволить э, вручную прокоммуницировать с клиентом, э, при помощи CRM-системы определить клиентов, которые совершали, например, там, 100 покупок и потом резко пропали, ну, я уверен, что таких клиентов будет гораздо меньше, чем те, которые совершили одну покупку и потом пропали. Вот, Поэтому можно выявить таких вот супер-топовых клиентов, которых мы потеряли, и потом с ними прокоммуницировать. Идеально, когда это будет происходить по-человечеству, угу. потому что, когда мне звонит та же девочка или еще хуже робот, и задаются какие-то вопросы, а я еще и должен что-то нажимать, ну, а мне говорят, вот что вам не понравилось, что бы вы хотели изменить в нашей компании. Блин, да заплатите мне за это деньги, чтобы я вам сейчас это все рассказал. Или же вообще не звоните, просто сервис мне адекватный предоставляете, а вы мне сейчас тут звоните, что-то спрашиваете. То есть это сложно. Это необходимо контролировать вот на всех этапах. Не тогда, когда мы потеряли клиента, а тогда, когда вот мы его только нашли. Вот. Но если уже потеряли, то... Вот человеческий, человеческая коммуникация позволит, когда мы с ним пообщаемся, когда мы ему дадим какие-то комплименты, и не обязательно, чтобы они были материальные всегда, да, то есть мы не говорим только о деньгах, о каких-то бонусах, потому что бонусы сейчас все подряд раздают. То есть тут иногда простой разговор или даже просто извиниться, вот, за то, что допустили какую-то ошибку. Вот, это тоже очень важно, и иногда это сыграет какую-то роль, вот, потому что тот же Монобанк когда-то, э, я очень восхищаюсь этой компанией, но у меня была ситуация, когда я там не мог оплатить счет, что-то не работало там вот у них. У меня деньги на счету были, но оплатить я не мог. И мне в чате начинает менеджер там писать, описывать проблемы, почему это произошло, как быстро это можно устранить. А Я говорю, что мне это сейчас не нужно. И этот э, человек пишет, окей, извините нас, пожалуйста. И вот это простое извините оказалось настолько действенным, что я, ну, я понимаю, что все ломается. Я понимаю, что везде могут быть какие-то ошибки. Поэтому Иногда признать ошибку, иногда просто по-человечески поговорить. Это позволит вернуть клиентов. Но это маленький бизнес. Если это там, эпицентр, то, конечно, Но вряд ли там всех прозвонишь. Угу. То есть тут уже автоматизация, и тут сложнее. Я помню твой кейс, о котором ты рассказывал на сцене Customer Experience Management про сильфон, где ты выступал в роли покупателя, в роли клиента, и насколько там измененное твое отношение и лояльность к кассиру изменило его отношение к тебе, да, такой некий взаимообмен. И, но ну, я думаю, что ты согласишься со мной, что все-таки вот эта ситуация с карантином, особенно в самом начале, она была очень стрессовая для всех потребителей, мы, ну, как, как потребители были несколько оголенные, да, у нас как бы на ну, нас сложили, легче было вывести из себя. Да, там, нам проще было сорваться на каком-то операторе колл центра и всю свою ненависть и гнев там, на решение правительства мы срывались на каком-то невинном там, курьере, условно. Да? И вот как, вот как ты думаешь, как здесь можно можно предвидеть и ощутить настроение потребителя, чтобы, там, выходя с, предлож... с предложением своей команды, не навредить ему с предложением твоей компании, да, например. То есть вот эту вот оголенность эмоционального напряжения сгладить и, то есть, грубо говоря, войти к нему вовремя, да, с каким-то предложением. Uh... Ну, вовремя войти вряд ли получится. Вот, мне кажется, это практически исключено. <смех> вот, и Потому что если мы говорим о какой-то массовой рассылке, массовом информировании, массовой коммуникации, ну, процентов, кому-то это будет супер не вовремя. Вот, Поэтому это м -м, вряд ли. Я бы сказал, что для того, чтобы предоставить э или проинформировать клиента о том, что есть особое предложение, э есть особое какое-то... Ну, есть что-то особенное для клиента. Очень классно, когда это происходит от, ну, не просто в рассылке, не просто в сообщении, потому что ежедневно Viber в Viber, слава богу, в Telegram не шлют, но вот Viber заспамлен просто. У меня там вот школа, подъезд, чаты и какие-то вот все подряд магазины, интернет-магазины шлют вот все подряд в этот Viber. Это нечеловечно. С другой стороны, есть компании, которые, э, в которых… Сейчас, как правильно сформулировать? Вот есть просто компания, а есть компания с лицом. В виде этого лица – это есть собственник, который его транслирует, который искренне рассказывает, что там у них происходит, какие у них там сложности, какие у них там проблемы, что они хотят нового сделать. То есть он по-человечески просто это транслирует все. Соответственно, мне кажется, что идеальным способом проинформировать о чем-то новом, это сделать это, э, ин, сделать это силами того же владельца да, или человека, который является там, медийным человеком в этой компании, за которым следят, который интересный, который нравится другим людям. Потому что если Дубилет публикует какую-то информацию у себя в Телеграме, вот я ее почему-то читаю. А когда ее публикует какой-то бренд, не всегда это интересно. Вот люди хотят видеть людей, они хотят слышать что-то от людей, а не от просто каких-то безликих брендов. Вот, поэтому мне кажется, попасть вовремя можно только в том случае, если мне об этом скажет человек, который мне нравится. Соответственно, задача собственника бизнеса, ну, наверное, нравится. Вот раз уж человек сделал бизнес, вот если он нравится потребителям, если ему доверяют, если он интересный, если он привлекает внимание, то этот бизнес с большей вероятностью взлетит. И таких примеров огромное количество могу привести. Вот поэтому, мне кажется, вот это инструмент самый эффективный. Друзья, я хочу вам напомнить, что вы можете задать вопросы Фролу, которые я с удовольствием ему транслирую от вашего имени. А завершая наш эфир, Фрол, хочу спросить у тебя, что все-таки порекомендуешь, посоветуешь прочесть, посмотреть, может быть, куда-то подписаться, какие-то подкасты, какие-то YouTube-каналы, фильмы, которые помогут улучшить вот эту ту самую человечность да, в клиентском сервисе? Ну вот, не люблю советовать, я хотел бы сказать, что не, важно, не всегда имеет значение, вот, на что ты смотришь, важно, что ты видишь. Вот лично я черпаю вдохновение иногда с самых каких-то простых YouTube-каналов, с простых каких-то... Не, без, не совсем бизнесовых личностей, которые транслируют э, интересную информацию. И там уже начинаешь постепенно-постепенно вот ковыряться и э, находить то, что тебе нужно. Вот самый там простой пример. Есть такой интересный блогер Кейси Нейстад. Он совсем не про бизнес. То есть он вот такой вот видеомейкинг, он рассказывает что-то. Но в одном из роликов он э, рассказывает о кафе, которое находится в Нью-Йорке, называется Black Tap и они делают какие-то многоэтажные коктейли. И вот на его YouTube-канале я увидел про вот это кафе, потом я нашел это кафе уже вот специально, потому что оно меня заинтересовало, и я начал изучать, за счет чего у них километровые очереди, почему к ним люди возвращаются. То есть я бы сказал, что... Точнее, я вот не хочу рекомендовать что-то конкретно. я хочу сказать, что можно рассмотреть то, что нужно тебе в этот момент абсолютно в любом фильме, Абсолютно в любой статье, абсолютно в любом э, тексте, ну, где угодно. Вот, поэтому очень важно э, смотреть что-то не просто вот так вот листая, а с каким-то конкретным запросом. Mm -hmm. То есть, вот, я, я сейчас посоветую прочитать книгу, там, «Тони Шей, доставляя счастье», ну, окей, прочитал, типа, и что? Что с ней делать? А вот если человек четко понимает, что у него сейчас задача сделать самые удобные, например, рабочие места для своих сотрудников, и он хочет искренне этого, то он найдет это и в книге Тони Шей, и в каком-то в Пинтересте по но ну, когда он будет четко понимать, что он ищет. Вот. Поэтому вот, единственный мой совет это э, четко знаете, что вы хотите найти вот, в, в этих всех книгах, фильмах, э, вот, чтобы это была конкретная задача, а не просто. Вот, Время с интересной книгой, когда ты читаешь и пользы никакой. Вот конкретные задачи и найти ответ можно абсолютно где угодно. Ты упомянул книгу Тони Шея «Доставляя счастье». Я, пользуясь случаем, хочу просто напомнить нашим слушателям и заодно пригласить тебя, потому что 27 ноября мы проводим Global Inspiring Forum, на котором хедлайнером будет та самая Джен Лим, которая вместе с Тони Шеей строили корпоративную культуру Запас и вместе, после того, как Запас был продан, создали консалтинговую компанию, одноименную Delivery Happiness. И прямо сейчас Джен работает с такими брендами, как Facebook и Starbucks по… По изменению и адаптации корпоративной культуры к новой реальности с учетом там, изменения офисов, гибридных офисов и все тому подобное. То есть это будет то, чего еще нет в книгах, но то, что уже сейчас применимо в больших э, компаниях, и их опыт можно имплементировать в наши, адаптировать максимально э, свои культуры для того, чтобы все-таки, э, невзирая на то, что мы сейчас там боремся за выживание, все-таки еще и планировать стратегии будущего устойчивого роста бизнесов и компаний. Поэтому, друзья, приглашаю вас, в приглашаю тебя. Круто, спасибо большое. Обязательно. И вопрос буду. от Александра. Как вы думаете, правильно ли платить за клиентоориентированность сотрудникам, премии, надбавки и так далее? Я не люблю слово правильно. Вот нет ничего правильного. Но могу высказать свое мнение по поводу дополнительной платы или премии за клиентоориентированность. Если принято в компании заботиться о своих клиентах, а клиенты бывают и внутренние, и внешние, если в компании принято быть доброжелательным, то я считаю, что за это платить не стоит. Человек, приходя в компанию, он понимает, какое у него будет вознаграждение. Легко можно измерить, например, продажи, но измерить клиентоориентированность, мне кажется, достаточно сложно. Разве что это какой-то беспрецедентный кейс, который был зафиксирован, и он прямо вот вообще особенный, и это в каком-то индивидуальном порядке можно поощрить, и то, может быть, не деньгами, потому что деньги могут потом испортить все это. Можно вот что-то интересное придумать, потому что деньги, они притупляют, может быть, какой-то вот энтузиазм сотрудников. Вот, потому что если ему заплатят, он подумает, о, я сделаю что-то похожее, а это похожее будет какой-то неудачной копией. Вот, поэтому я бы отдельно за клиентский сервис не платил, потому что его достаточно сложно померить. Легко померить продажи, напродавал на миллион, получил свою зарплату, обслужил такое-то количество клиентов по телефону, получил свою зарплату. За клиентский сервис я бы только вот, в супер каких-то эксклюзивных ситуациях делал бы такие вот поощрения. Спасибо, было интересно. Я на самом деле хочу подтвердить тоже слова Александра. Было спасибо, очень интересно. Рола, я попрошу, может, в завершение эфира скажи, что ты такое вот вдохновляющее, поддерживающее наша аудитория, о чем я тебя сегодня не спросила, но что точно поможет им найти, создать, пощупать вот тот самый уникальный код персонального сервиса. Ну, может быть, оно не будет супер связано с клиентским сервисом, но косвенно, в принципе, все связано. Не пытайтесь сделать так, вот если вот сейчас вы являетесь собственником компании или руководителем, не пытайтесь поставить работу на первое место, и чтобы ваши сотрудники воспринимали работу как что-то самое главное. Потому что на самом деле самое главное это тот человек, который работает у вас. Это его семья, это его планы, это его амбиции, это его мечты. И вот если человек будет находиться в компании, в которой руководитель поддерживает его я, его э, ну вот внутренний мир, э, вот только в этом случае человек будет сверх ориентирован. Он захочет просто выгрызать в хорошем смысле этого слова, он хочет добиваться там колоссальных результатов, он будет сверхдоброжелательным. Но только в том случае, если он будет это чувствовать по отношению к себе. Вот поэтому ни в коем случае, если мы говорим опять же о сервисе, вот человек-человек, ни в коем случае не нужно сверхконтроль, не нужно не доверять. Вот нужно больше человеческого простого отношения. И если у ваших сотрудников работа будет на втором месте, а на первом месте будут его путешествия, его фотографии, его э, походы э, с семьей куда-то, его увлечения. И когда человек это почувствует, то тогда он будет... Э, зеркально отдавать это все компании, соответственно, клиентам. Вот, поэтому прошу вас, любите своих сотрудников, поддерживайте их, бодрите их, доверяйте им, и в этом случае не только ваша компания, но и наша страна станет эталоном клиентоориентированности, эталоном сервиса, и у нас прекрасная страна, и мы можем удивлять весь мир. Вот, поэтому, блин, я хочу, чтобы так и было. На самом деле я хочу тебе сказать еще спасибо вот от нашей слушательницы Светланы. Было очень интересно и легко. И также Татьяна дополнила, что она получила удовольствие от спикера. Я подтверждаю, что я тоже получила удовольствие. Обожаю вот эти вечерние лайф-толки. Да, и на самом да. деле это то, за что я полюбила карантин, потому что мы научились выходить в прямые эфиры через Zoom, чего не делали раньше. Мы научились общаться с черным глазом камеры и действительно получать от этого удовольствие. И мы рады, что у нас есть возможность приглашать таких экспертов, как ты, экспертов по счастью сотрудников, по счастью клиентов, и вот вместе сообща мы ищем крутые рабочие штуки, которые помогут нам и получать удовольствие от жизни, и от работы, и достигать вместе большего и зарабатывать. Друзья, спасибо! У нас был 16-й эфир Customer Experience Management Life Talk, и у нас в гостях был Фрол Харько. Благодарим тебя за этот интеллектуальный вечер. Спасибо большое, мне тоже было очень приятно, надеюсь, было полезно и интересно. Да, очень, спасибо. Да, все, удачи, всем хорошего вечера. Всем пока. пока.